Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Мы с вами вновь на блошином рынке ретро в отделе фикс-прайс, но уже в более дорогом сегменте там где э, цены к примеру ну к примеру все что вы сейчас видите стоит по 3000 рублей и эти замечательные куклы которые вы видели и все остальное и как ви вы видите здесь очень много хрусталя по 3000 рублей но сегодня правда в связи с скидками дешевле сейчас мы подходим к полкам где сегодня все стоит по 1200 рублей. Представляете, какая прелесть, это вербилки, сахарница, ручная роспись, кофейник и кофейные чашечки и подносик к ним, вот подносик с рисунком, ли? да, тоже есть рисунок небольшой, так давно стоит что никто не берет, но ну, вообще 1200 всего вообще красиво 1200 да. пришла, смотрю, что добавилось, что убавилось такие вот подсвечники и вот такая вот красота. Ладья. Ну, кое-что уже раскупили здесь, а кое-что вот появилось. Смотрите, какая красота. И Супницы, мне кажется, не было ее. Ручная работа. Интересно, чья она. Я нужен чайник, кровь из носу, нигде не могу найти. Я ж, не, я ж не говорю, что вот так. Ты, ты, я молодец. говорю, 10 секунд так. Редко что там У нас с вами высокая договорная Я помню, да? Хотя бы это... Но это с двух сторон. Обоюдные, да, да. Я в одном поводу отвечаю. А у меня вот к номеру привязаны. Главное, чтобы не чуть... Смотрите, какие куршины. Ручная роспись. И к нему кружка. Так. Что это у нас? Вот. Знакомый всем. Но редкий. И стоит он дорого. Пять тысяч. И вот мы с вами уже покинули отдел с фиксированными ценами и находимся в большом зале, где цены назначают сами продавцы и где можно уже торговаться. И хотя не все продавцы на своих местах присутствуют, но с ними можно связаться по телефону или они к своим вещам, которые продают, приклеивают ценники. А вот и чайник сахарницы и даже чайной пары знаменитого югославского сервиза джинсового, продававшегося во времена СССР в Ядране. И хотя на Блашином рынке ретро большинство товаров советского времени, но сегодня вы увидите и много европейского стекла и фарфора. И, кстати, посмотрите, какая замечательная сейчас будет индюшка из цветного стекла, которую часто можно увидеть во главе европейской сервировки стола. А вот индюк, помните, из моих видео? А вот, смотрите, какие бокалы красивые. Смотрите, И вот парные подсвечники Красота Замечательное блюдо Старинное русское И тут же вы видите Пархоровые сервизы Чайные Времен ГДР да, здесь и, как вы видите, большинство товары российские перемешаны с немецкими. Вот это вот э, бордовый такой сервис, это из Польши. И вы видели в отделе фиксированных цен, там можно отдельно этот чайник. Люблю хрусталь Безумно люблю хрусталь Теперь он снова вошел в моду ну, Самый Такой Праздничный нарядный стол Он сразу делает вот необыкновенно красивым Блестит, сверкает Цветное стекло тоже, кстати, неплохо да, Очень неплохо смотрится Но ну, и вообще Как э, все-таки Большую роль играют и красивые бокалы да, В сервировке стола а какая здесь легкая чашечка? Боже мой, совершенно тонкий тонкий фарфор. Приятно в руках брать. И вообще, вот теперь я так чувствую вот этот тонкий фарфор, когда берешь ну, наслаждение. Семь тысяч туалетный столик. Щетка, удлиница. Написано... Вот тут, да напи... вот. тут написано 55-й год. Там, Ах, какая роскошная. 55-й год. Да, за шестое место в среднем. Да, кстати. За шестой год. За шестой да мы добавили. За тысячу рублей. Какая коробочка? Нет. Это под монахит. Таких ужар. Решила повнимательнее воснять все. А сколько это кофейные двое стоит? Пара кофейная, сколько стоит? Очень Очень красиво. Красиво. А, вас не снимать. Не, не О, я не поняла. Не, не. Ага. Ой, а снимайте, что, что снимайте. такое высокое, Прям вот хрустальное это прям вообще да. куда же это в какую комнату такое это дом надо же в какой же дом просто в какой дом и ваза да. такая огромная у нас на кавказе почти у всех таких до да? сантиметров 50 500, наверное ваза сантиметра а ну да на кавказе точно Только там не пополам, тих -тих. Я поняла вас, я его... Я... Да, я вот что хочу посмотреть. 200 рублей. А нет балерины у вас там сегодня будет с был Это все дальше, наверное, ходите. Вот здесь, проход. Но у меня не бывает ну вы сейчас а, Вот, вот про Да, туда прямо за одежду. Там должны быть. Машины, понятно. Ну я сейчас уже ага. а ага. к поеду. Похожу, Синки. А вот, давайте, Пока. Пока. Пока... Пока.. Пока... Пока.. да? да, да. Ну, я вам, кстати, к Жель привезла последнюю рыбку, что обещала. А, да. Но она такая, шкатулочкой. Ой, смешная корова. Смешная корова. Буллинг. А здесь кто-то цены отвечает за цены? За какие цены? Да, я вот отвечаю. это вот сколько стоит? Какая? Вот такая. Эти я вам сейчас скажу. Секундочку. Ой, 1200. А, 1200 две штуки. Ой, а -а -а. а -а -а. Быть, да, просто... да, да, да, да. Хотите развернуть? Ну давайте, да. Да не такие уж большие они. Все равно, у тут есть какая. Нет, не такие уж большие. На других рынках подешевле. Так, а вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Дорожка такая какая-то. Ну чего, прощаемся? Да, я поскачу. Давайте, я вас обнимаю, целую. Теперь... буквально с галочкой подарками, попрощались и расстались. А... Я... Пошла снимать фарфор уже более дорогой, европейский. Но здесь есть и такое. А я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Желаю вам всего наилучшего, самого наилучшего, самое главное здоровье, Ну, всех благ. И чтобы ваш ангел-хранитель всегда был с вами.